Всем вассап, народ, и в этот день всех одиночек, ой, <кхем> в общем говоря, в этот день, так как я один, я решил найти себе пару в саспексе, потому что оставаться одному на 14 февраля не особо комфортно, и что из этого вышло, вы сейчас узнаете, приятного просмотра. Так, ну что, скорее всего, парочку я буду искать себе в вариант Крин потому что в 20 меня за, угу, потому что я же буду на Друзья, всем привет. Привет, привет. А у вас уже есть вторая половинка? Так ты же это. Слушай, но ну, если, грубо говорить, если делить человека на две части, да, а люди, в принципе, не асимметричны. Ну, по большому mm -hmm. счету есть одна половина, а есть вторая. Хорошо, ну, а пара у тебя есть? Ну смотри, ну, я жил с многими бабами. Ну жил он сейчас. Я тебе говорю, вот асимметричный человек, у меня одна половина есть. Да, дружище, я говорю про подружку то у тебя подружка-то у самого есть? А как если вот смотреть, вот смотри, если бабушка и тетка, они же тоже подругами могут быть, правильно? Слушай. собаки, да, вот? Ну, типа, гипотетически. А, то ты уже бабушку и кого-то тетю считаешь собаками, ясно, понятно. Спасибо пообщались, блин. Так, все, не трогайте меня, это мои пустые любви здесь. Собака, ты Фил! Всем привет, народ. А у вас уже есть ваша вторая половина а -а -а. на этот прекраснейший день? Есть. Конечно, нету. О, Рэндольф, расскажешь? Конечно. кому называть, но я ее называю дрочилка. Правая рука. <связывая> а <на фига> себе... <связывая> Кейти, ну ты знаешь, как грубо вообще-то мы... Прости, прости, <связывая> пожалуйста Я хотела Кейти заглушить А <связывая> давай ты будешь со мной ходить Давай будем вместе ходить Нас с тобой как раз не убьют А <связывая> я тебе покажу одно прекрасное местечко Иди за мной Смотри, идем сюда И прыгай сюда <связывая> И чем мы будем заниматься В нашем домике Желать, пока всех не перебью. Давай еще вот так сделаем, чтобы было более романтично. Я нажму одну кнопочку. ой ой А у меня КД! Друзья, кики Тидонна, он убил мою вторую половинку. Кстати, открываем э, запрос на новую вторую половинку для меня. Прости, Луи. Я отомстил за тебя, Кейт. Я отомстил за тебя. О, он не хотел. Да ты убийца, ты сюда. Я не убийца. Ты убийца. Фил, блядь, не... Я... Найс. Да, блядь, смотри, банная. Дон, вообще тебя убило. Да вообще ужас, Дон. Дон, выходи отсюда. Мы тебе <с не рады. Чё, реально вылезли? Мы тут молчали. Да. Короче, открываем агентство, давай поженимся. Ну, я с вами Ларисечка гузеева, и моя помощница. А я еще и помощница. Нет, я помощница. А я-то кто? С красными Что, кровавыми с чего, глазами. Что-то мне кажется, Лариса Гузеева переживает не свои лучшие года. Короче, Ларри и Никс, расскажите о себе лучшие черты своих характеров. Я самый главный. Ага. Ты главный? Бет, у тебя есть вторая половинка? Продажу. Ой, фу, продажу. Передай. Такое ощущение, что мы с тобой реально находимся в зоопарке. Так, ладно, попробуем сходить. Пожалуй, один раз продвинутый. Всем привет, друзья. А у вас уже есть че? вторая половинка? А, Коротко о том, почему я сейчас не играю на продвинутом режиме. Не, ну чё, Сбиться с... 22-24 места до тысячного это я умею, я могу. Лайфхак, как быстро пройти, короче, это задание. не не это вообще какой-то мем. Я, видимо, сегодня не проснулся еще. Да, ⁇ -мо ⁇ Видимо, сегодня вообще все плохо. Особенность здесь. Особенность здесь. Куда вы себе жите, -мо. Нет, здесь вообще все легко. Я спросил, есть ли у вас вторая половинка на, сегодня, на сегодняшний прекраснейший день? Да у меня есть муж, и что? И как вы будете проводить сегодняшний день? Какой-то Блять, Генри, смотри, смотрите, ребята, Рэндальд, Рэндальд. Ладно, ладно, Генри, генри меня, меня, брошили, генри, меня бросили, Генри, меня бросили, и я плакал очень горько, Да, я тебя просто... прекрасно Вась, понимаю. Если это опять ты, Блять, блядь, Фасик, да. у нас, конечно, не пахнет будет, потом сексом занимать-то будем, и что? Закрыть, наверное, таблички 18 плюс, это очень а страшно может, будет. Вся вот эта гурьба, которая на камерах вы все сделали. Я ну оказалась. а что нам да, еще делать, говорю. а? Все четверо все сделали. Лария, тебе понравилось да, мое да, присутствие да, в тебе. Подождите, Бетси, я тоже видишь, что это фазе. Друзья, меня не сбросил, поэтому я воспользовался волосы, мужским очком, Лари. Ну, Лария, ну, ну, прости да, меня за то, что я тебя лишил мужской суровости, я не знаю, как это назвать. Короче, ты теперь не мужчина, прости меня. Ты больше не мужчина Мне прискорбно Слова. это осознавать А Ты это больше не мужчина ну, 5 понимаем. штук осталось А у вас уже есть вторая половинка? Эх, к сожалению, нет А ты не пробовал её найти? Да нет, пока не пробовал А чего так? А смысл? Ну, пока рано а давай мы тебе поможем Так, это что, программа Жди меня или что? Нет, это программа, давай Помоги. помурчим Оли, например, ты один или одна? Оля, у тебя есть? Оля, у тебя? У тебя есть вторая половинка? Я блядь дай! смотрите, а, Оли, Оли, я вам представляю хорошего человека, видишь Никса? Он как раз одинокий. Uh, сильный, добрый мальчик Хорошо, давайте сразу обсудим Бейтс, у тебя есть вторая половинка? Это у тебя есть Есть хорошее предложение в виде Никса Он большой Сука Извини меня, на какой-то невезучий я уже типа плачу подружку Никс, давай еще раз попытаемся Брюс, Брюс, Брюс, у тебя есть вторая половинка? Блять, Никс, пиздец тебе не везет Я отказываюсь от ваших услуг Я отказываюсь от ваших услуг У меня нет второй половинки Дона, подвинь свой пернатый зад смотрите идите посмотреть больше дедуш а я извиняюсь вам больше посмотреть не на что нахер вы сейчас все подошли на камеру. Никс, иди сейчас в музей а -а -а. объявляю вас с мужем и мужем. можете пососать Нет, друг другу не приду я не был я не буду мужа вас сегодня я объявляю вас какими-то тупыми животными, я не знаю. Ну потому что вы реально два животных. Это было сказано без какой-либо грубости, так что не надо меня потом осуждать за это. Если я кого-то оскорбил, то простить не хотел. Не, в продвинутом режиме точно нет смысла искать вторую половинку. Пробуем еще. Шутишь, друзья, Всем привет, друзья. А у вас да, уже есть вторая половинка на этот пара. прекрасный праздник? Да, да бля, я дощекся, да. да. у меня. Бля, у меня... у меня Рокси! Рокси, у меня нету второй половинки. А, да у меня вышло. вообще вторая половинка. У тебя третья половинка. Вы тут Давайте тут уйдаете? поможем. Вот смотри, вот прекрасный кандидат Кейт. Смотри, какая красивая О, японская давай. аниматяночка. О, Кейт ты еще... здесь? Да ну нахуй, я вернулся, блядь. блять рокси а все уже поздно было от меня убегать это тебе месть пойду оле попрощаюсь дальше он должен справиться сам я ему не буду мешать о рокси привет предлагаю захватить спасите меня кто из вас убил лы я убил, убить. но он нас убить хотел. А, да. смысл, Ух, дешевку. Всякая. У меня двигатель в 8 18-летний автомобиль. Оу, неподдержанный, хорош. Прямо с завода. Да, имеющий да, свой да, личный да, гараж. Да, да, да. Ну вот, друзья, даже, да, даже, даже в бусит. игре нельзя найти половинку вторую. Это как так-то, блин? Хочешь, я тебе покажу, как, кому могут найти вторую половинку? Смотри. Давай мне лучше. Это снеговик да знакомся о ох, ты грустный слушай дружище а ты ч такой не грустный не хели. нету хели. Э, ой <coughs> ну теперь у снеговика есть два друга продаю продаю лисию бошку и продаю лисию бошку лисия башка купи у меня лисию башку пожалуйста будешь покупать Итак, продаю лисию бошку за донат 150 рублей, а также э, башка крокодила за 120. Все в гривнах, если что. Короче, кафе Урокси. Рокси. Иди, иди к нам, Оля, будешь нашим первым посетителем. Иди сюда. Сади за столик. Давай, садись, Оля. Чего хотите? Все, да, ждем да. А меня за что? <сих> <сих> Сука, владельцы ресторана порезали. Луи, будешь моей второй половинкой? Не-не-не, не будет она, она моя, посмотри. Видишь, она не твоя. Знаешь, что делать с такими? Рокси, Рокси, покажи сиськи. Давай я буду могу? твоей второй половинкой. Да, в смысле, не ты не будешь нет. моей половинкой, не Рокси, шо? понял? Слушайте, слушайте. Я, я ревную, постину, Я Все. по девочкам. Ничего будешь делать, я не против. Еще раз напоминаю, так. что пробег 18 лет. Также есть личный гараж. То есть это секс-машина? Да? Да. Конечно. А, хорошо. Че не арабка? там. Каким она, блядь, не успела записать. Какого ну серого цвета? Серого? Есть на ней рисунки? Например. А, пока Блин, что ну нет, хуй. к сожалению. Блин, жалко. Грустно. Да, очень. Ой. Очень. Так. А сколько нужно примерно лет, чтобы ее заказать? Ну, обычно 16. Ну, больше, больше да, да, 10, 10, да? Больше 10, 16. Больше 16, 16. Я беру. Я подхожу я под этот я Хорошо, я тогда расскажите о себе. Как грустно. Никс. <связывая> а Никс да за сиськи, что? Да, Я не знаю. <связывая> Никто не а там берет. Сиськи? К сожалению, нету. А то есть, если были бы сиськи, ты бы взяла, да? Да. Да, рассказываю про такие у, у моей машины красивые красные фары. Сука, ты паная. Ты охуел? И просто сломал психику Ты где, блядь? Я ж тебя найду, блядь Мне похуй Мы тебя выебим Кикайте Брюсон в, в люк прыгнул Просто во все стили э, Кикати Брюсон в люк прыгнул Если ты согласна, можешь просто убить меня Потому что я убийца и игра закончится Нет, я не хочу так делать Тогда я сделаю так И на этом все Если вам понравился видос То как всегда жду от вас реакции в комментах Или же лайком ну а я постараюсь в будущем выпускать еще больше видосов. Спасибо за просмотр, всем пока.